Всем привет, дорогие мои! И я думаю, из названия ролика вы уже поняли, о чем сегодня пойдет речь. Немножечко отступлю от кулинарной темы, так привычно для меня. И поговорим сегодня о марлевых повязках. На днях я пошла к терапевту, и она мне говорит, значит, где ваша марлевая повязка. Ну, естественно, я после этого зашла в аптеку, в одну, во вторую марлевых повязок. Нигде нет, спустя несколько дней я продолжаю ходить, марлевых повязок как не завозили, так и не возят. Ну, конечно же, врачи у нас в повязках работают, а Персонал в повязках на кассах, в магазинах тоже Продавцы сидят в марлевых повязках, но мы-то обычные граждане, нам-то не досталось уже этих повязок от предприятий. Работодатель обязан заказывать для работников своих марлевых повязок, ну а нам уже все, что остается. Ну и сегодня речь пойдет о том же, как, собственно, говорят, не заразить ни себя, ни близких окружающих, а все-таки предохраниться от такого столь серьезного заболевания, как коронавирус. И сегодня мы марлевые повязки сделаем сами. И для этого мне понадобятся вот такие универсальные вискозные полотенца. Продаются они в магазине Fix Price. А вот так вот они выглядят. Я ими, как правило, убираю столешницу и пыль смахиваю на кухне. А также вот такие полотенца для рук. Отрывные. Ну и, конечно же, влажные салфетки большего размера. Также нам подойдут резиночки и степлер. Приступаем к первой повязке. Я оторвала а, два полотенца. Они отлично тянутся. Я складываю пополам и далее еще пополам. Получается 4 слоя наша повязка. Далее нам нужно сложить повязку вот так вот гармошкой. Вот так вот. Берем резиночку, делаем вот такую петельку и продеваем ее а, на край повязки. Плотно ее затягиваем. С этой стороны точно так же. Вот такая быстро доступная маска должна в результате получиться. Но я думаю, жизнь заставит и такую маску придется одеть. Вот вторая маска делается по такому же принципу. Берем отрывные полотенца. У меня они достаточно узенькие, как раз по ширине, в принципе, обычной маски. Я буду использовать три штуки. Три-четыре этого достаточно будет. И складываем их вот так вот в три слоя. Делаем по такому же принципу гармошку. Так вот, разравниваем. Все тоже те же резиночки складываем и фиксируем на степлер. Вот так, с этой стороны точно так же. Можно немножечко утянуть. Вот такая маска у нас получается из салфеток. И третий вариант маски. При помощи влажных салфеток я взяла в количестве трех штук. Трех-четырех. Этого будет достаточно. Немножко их можно вытянуть. Для того, чтобы хватило. И вот этого размера ширины хватит для того, чтобы закрыть от подбородка до носа. И также при помощи складываю немножечко их. Месть края, и при помощи тех же резиночек я их утягиваю. Проделываю это с двух сторон, вот так вот просто затягиваю. С этой стороны точно так же. Вот такой третий вариант маски должен получиться. Вот так вот она выглядит. Ну а этот вариант а, маски, пожалуй, самый простой. Для него понадобятся только влажные салфетки и ножницы. А, на днях я увидела, как у меня дочка а, сама проявила инициативу и сделала себе маски вот из влажных салфеток, правда, только из детских для рук. Я взяла большие салфетки, я их также вытягиваю по размеру. Берем 3 или 4 штуки. И делаем по краям прорези для ушей при помощи ножниц. Если маленькие, всегда можно подрезать. И с этой стороны точно так же. И вот такой четвертый вариант маски у нас получается, пожалуй, самый-самый простой. Красиво, красиво. Ну что, дорогие мои, вот такими совершенно простейшими секретами, как сделать медицинские маски из подручных средств, бумажных полотенец, влажных полотенец, салфеток влажных, я сегодня с вами поделилась. Я думаю, очень быстро как раз тот вариант, у кого нет шейной машинки, это не надо строчить, буквально в несколько минут медицинские маски готовы, но, ну, по крайней мере, на какое-то время, я надеюсь, они нас защитят, а на тот момент, когда поступят медицинские маски в аптеках, ну, мы тебе можем как-то ими обезопасить. А я, конечно же, желаю всем вам крепкого здоровья, берегите себя, своих близких, ну и вовремя делайте прививки. Ну а мы с вами не прощаемся, увидимся в следующих видео и до новых встреч!